Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это ивенты и обновления Мира Линейджи 2 Мобайл. Первый ивент. До 15 февраля увеличены сундуки со Сновым посохом два раза. Это такие сундуки, которые вы покупаете у клан NPC, которые находятся в клан Холли, они увеличены в два раза. С этого сундука призывается рандомный РБ, с которого выпадают ордена славы, и, возможно, реальный дроп с реальных РБ, которые спавнятся на карте Мира Линейдж 2 Мобайл. Период проведения ивента. Число взносов клана увеличено с 3 до 5. За обычный взнос клана дополнительно выдается 300 единиц энергии энхасад. Получается в 5 раз и теперь еще виталочки немножко дают. Также и за донатный взнос клана. И завершающий ивент. Это до 15 февраля будет приходить письмо. 21.00 по почте. Награда будет храниться в течение 6 часов. Э Энергия НХСАД. Сундук единства клана одна штука. Заряд души. Сундук единства это расходнички. И перейдем к обновлению. Обновление у нас добавлен Агатион. Мокус, редкий, можно получить с помощью камня души Мокуса, в свою очередь можно получить у торговца гильдии бронзового ключа, в обмен на драконью эссенцию, добываемую на острове древних. Мокус, видимо он дает весь урон, увеличение в дальнем бою плюс 2 и сопротивление урона от оружия плюс 2%. Также доброжелательные комментарии. Давай мясо, давай мясо. Описание точно соответствует обновлению от 1 февраля. Данный Агат был добавлен месяц назад. МБ даже больше. Да все, игра подыхает. Топы Аки продают. Продолжайте донить. Продолжайте заносить бабло. Меньше писанины. Все скупать паки. конченые вы что сделали с игрой? Теперь вылетает при включении полноэкранного режима в 2Х, 165 Гц. Очередное говно. На острове древних никто не стоит. Смысл вводить обновления на него, если народ не дорос еще. Сейчас все дадут. Замок 70 гоните. Это я. Это я, наверное, писал. И все? Смена класса где? Паки, паки, паки. Посмотрим, что за паки. Так, паки ничего особенного. Карты класса от лучшего до легендарного, сундучок с эмблемами, чистый эликсир 3 штучки, ну и соответственно с агатами. Давайте посмотрим, может что-то добавилось. книга наследника, я не вижу ничего интересного, если вы видите, то напишите в комментариях, что интересного можно скрафтить за этот сундук. Ладно, с вами был Розе, всем до новых встреч, еще увидимся, пока.